Я смотри по финансовой модели, ну если надо я откроем покажу. Давай презентую презентую. Короче, я ее заполнил, угу. там значит прямые затраты с переменными понятно, что у меня нет рентабельность заполнил, угу. значит я взял, знаешь как. Uh -huh. uh, у меня же какая история, я как бы начинаю немного с нуля новых продавцов полностью и вот как бы хочу под эту всю гребенку и сделать обновление как uh -huh. бы. В магазине в бизнесе а, я взял показатели сейчас не за последний месяц потому что это будет немного ложные цифры mm -hmm. но ну, искаженные я взял за последние три месяца mm -hmm. а, средний. А, значит, да да да вот хотя наверное имеет смысл взять даже за полгода это будет более точные цифры потому что конечно июль и август ну, в нашем случае все-таки это сезонный город Uh -huh. вот и такой всплеск как бы наблюдается и сентябрь тоже не показатель потому что все готовятся к учебе большие расходы и сентябрь подупал у меня вот но как бы такая история поэтому возможно я их чуть откорректирую возьму все-таки за полгода эти цифры они будут ближе к делу потому что тут очень важно для меня на что я буду равнять продавцов в плане там, среднего чека, чтобы им планку поднять определенную, вот. ну итог какой вот, давай так пока как, как есть. итог такой, что а единственное я уже вбил <как> в прямые затраты э, оклад двух продавцов э, в будущем mm -hmm. у меня будет их три вот, но пока я вбил два, пока их не одного, но я уже как бы считаю с двумя окладами. Ну, давай третьего Значит... добавим, гипотеза все равно же, там у тебя больше будет ну, этих клиентов. А, мы ее в гипотезу добавим. Да, третьего хотя бы. Все, супер. Да, тогда гипотезу сразу и считать будет правильнее. Программа, этот самый. Вот, у тебя 275 получается чистыми, а ты хочешь 403, чтобы получилось. Да, я хочу, чтобы получилось 403. Ну и такой шаг ну, на 127, в принципе, ну, нормальный, в принципе, да? А, да, даже чуть-чуть ну, будет меньше, потому что сейчас здесь не рассчитана, а, значит, бонусная часть примирования. Uh -huh. вот. И вот это я хотел еще попросить тебя. А от выручки у тебя, отворочки высокомаржинального товара, да, получается, или как? только от высокомаржинального товара, от есть три группы товаров. От выручки? От, ну, от выручки, да, вот этих трех... А сколько у тебя маржинального товара, товара продается? Ну, допустим, у тебя объеме? Выручка... Ну да, у тебя выручка вот миллион семьсот, а сколько у тебя марж... маржинального товара? Uh, pa -pa Сейчас тебе скажу. Ну, примерно... 380. А, ну, давай. Но... Давай Но процент для продавцов бонусирования разный. В смысле? Ну смотри, вот есть две группы товаров, в которых я... Они разные по объему, во-первых, эти группы товары. Допустим, одной группы мы торгуем сейчас на 150. Ну давай смотри, вот ниже тогда 20. пиши, давай сразу тогда. Вот ниже куда-нибудь, ну, в ячейке в пустыне. напиши там, ну типа один и продаем там, и ниже продаем там, например, на 150. Сейчас. Так, а, вот а что там еще еще один товар на 20 продаем, а все остальное. А, Пурина на 210. Нет, а с какого ты будешь платить им? Вот у тебя есть товар, с которого они получают менеджера. Вот смотри, ты только что вот сказал, у меня что, что они на 308 продают группа товаров корма карме я им торгую на 150 я им хочу вот при такой цифре отдавать 3 процента если прям процент сделают... пиши только а пиши прям процент но ну, не 3 об а 3 процента 3 процента если они сделают выручку 200 ну там у меня есть промежуточный этапы, сейчас часу укорачиваю, да? Uh -huh. Если они сделают выручку больше 200, я готов им 5% платить. Uh -huh. Ну давай в среднем поставим 4% тогда. Ну то есть какой-то месяц там продают на 150, готовят ну, до 200, а другой на это. Нет, 4 поставь вот где 3%. Uh -huh. Uh -huh. И сейчас умножить 150 на 4%, здесь равно поставь. Так, да, вот, равно, нажми на 150, да, умножить, да, вот на 4 процента, ну, на 4 нажми. Не, не 4, не пиши процентов, вот у тебя рядом 4 процента стоит, вот прям на нее нажимай. А. Угу. Все супер, интер. Что за процентов получилось? Нажми на 6, Ну, вот на них на процентов. Да. И в панели приборов у тебя есть значок процента. Все, нажал. Так, убирай их. Что за хрень? Еще раз нажми на процент. А, ну и все, и сделай формат. Где вставка? Формат. Угу. Числа. и число все поздравляю ты продвинутый юзер а что за цифра 6 ну 6 тысяч получилось но ну, сделать там допустим не 150 рублей а 150 тысяч mm. то есть ты менеджерам готов отдать 6000 с этого окей там 20 тысяч они продали сколько ты им процентов отдашь mm, сейчас тоже 3, а потом будет тоже 5, если они свыше 30 продадут. Ну, давай 3 оставим, получается. То есть у нас гипотеза. А сейчас они тоже 3 с карме получают? Да. Ну, тогда в карме сейчас тоже 3, ну, 3 поставь процента, чтобы мы план-факт могли тоже ну, посмотреть. Mm -hmm. угу. Вот, и формулу вот эту, где 6 тысяч, ты ее притяни и там 20 тысяч поставь. Да, внести, да, все вот так. Вот, и 20 тысяч поставь, чтобы у тебя число получилось нормальное. <плес> угу. И Пурина тоже, да, у тебя получается, ну сколько ты, ты им процентов отдаешь? <плес> вот у Пурины здесь сейчас 0,5. Процента, да? <плес> Процента, да. Угу. А здесь ä, будет, когда они достигнут 300 тысяч, я им 1% отдам. Ну, окей, ты давай сейчас пока, ну, чтобы мы фак ну, плану, плану считаем. Это просто тоже кому-то может пригодиться. Когда протягиваю, да? Да, да, да. Кому-то тоже может пригодиться, просто я хочу записать эту штуку. Угу. Вот, еще что-нибудь они продают с процентами? Все. Ну вот, смотри, у тебя получается выручка 380 тысяч, да? <звы> да, этих, ну, бонусированных товаров, да. Так, триста тысяч. А, Ну-ка, а выручка сколько у тебя всего? Так, сколько у меня всего? Миллион семьсот сорок один. Так, миллион семьсот сорок один. Так, миллион семьсот сорок один. Раза три минус триста восемьдесят. Минус триста восемьдесят. То есть ты получается с миллиона трехсот шестьдесят одного вообще проценты никакие не платишь? Вообще не, ну оклад получил Окей, okay, ну оклад мы записали Напиши вот равно получается, где у тебя ячейка прям стоит прям сейчас вот равно пиши И сложи вот эти 4 500. Не, Ну вот прям на 4500 нажми Да, там плюс 600 И плюс там тысячу эту Uh -huh. То есть ты им платишь 6 тысяч, да, сверху просто? 6,150? Да. Похоже на правду, да? Да. 650 я делю на 1 741 256 умножая на 100. А ты им, короче, в среднем платишь, вот заходив э, переменные затраты. Uh -huh. Да, вот это мой главный вопрос был на сегодня. Вот, и факт пиши, ну, процент продавцам. так вот пиши 0 35 30 32 35 32 угу. Все, чтобы более точным быть угу. 650 лишь получилось да а, зайди сейчас бы того ну понятно как я его получил то есть я 6 да, тысяч, да, я тысяч разделил на выручку угу. вот давай сейчас получается ну вот здесь писать то что они продали больше да например ну то есть к они продали там на 200, ну, на 200 тысяч и получили там 5%. Ну вот, а тут они 1% получается получили, а там по 5, да? Да. Да, 14, ты, получается 14 500. 500 мы делим уже на 2 185 100. ты им будешь платить 0 запятая подожди 0. а как ты сейчас посчитал ну то же самое 10 тысяч только на другую выручку наша гипотеза другая 14 половиной я разделил на 2 185 <связь> а вот кстати ну смотри тут ошибка будет почему а... При гипотезе 2,185 оборот карми... А, ну, пиши. Э, ну мы, пиши. Мы же не знаем, сколько будет оборот карми. Ну, ну примерно-то ну, <laughs> Я тебе могу сказать, вся фин-модель, фин -модель, которую мы считаем, мы даже не... <laughs> мы все равно ее как бы, примерно прикидываем, а факт мы посмотрим все равно потом в фин а, То есть мы же примерно все. прогнозируем, как бы это же наш прогноз, который точно не сбудется до копейки. Он будет либо больше, либо меньше. Но все равно какой-то да. будет правдоподобный диапазон. Ты разделил, получилось у тебя цифра? Да, но ну, ты карми, мы вот ну, хотя бы к самый минимум ну, рассматриваем, да, условно. Если же да, больше не, вы... окей, я, я понял тебя, что есть, это если больше... дипотеза, поэтому... Ну да, если его больше будет. Какой вы... процент получился у тебя? 0,6636. Вот, и у тебя получилось 14500. Ну, то есть, смотри, если у тебя больше карми будет, то есть у тебя и рентабельность больше будет. Но ты чуть-чуть да, отдаешь да, менеджерам. То есть, а рентабельность больше, чем менеджерам ну, ты отдаешь. Поэтому ты больше заработаешь. То есть, ну, как бы мы вообще самый минимум считаем. Ну, то есть, самый, ну, вообще, там, ну, понял, да? Да. Вот, у тебя все там равно... просто история такая у меня, что карми и best in там большая маржа это Лакмус там вообще 100%. В Карме там порядка 45% <связывая> наценка. <связывая> <Вот>. Но <связывая> в Пурине 0,5 и 1% в чем смысл? Там мне производитель платит ретро-бонус за квартал. <связывая> и я хочу в нем вырасти, ну, в объеме вырасти. Это тоже а, на рентабельность а, повлияет. Да, То есть да, да, какой-то товар на халяву да, И я <связывая> как бы думаю, ну типа что, я хочу повысить свой ретро, но там они платят от суммы за минусом НДС. Ну, типа, если я начну с ретро делиться с продавцами, короче, то там, ну, овчинка выделки не стоит. Я их буду напрягать, они будут в ППХ. Я mm -hmm. там в итоге на 5 тысяч больше получу за, за квартал, если я им там отдам, короче, ну, приличные деньги. И да, в итоге что получается? Да, подожди, подожди. Да. Я, я тебя понял, извини, что перебиваю. Но я, по-моему, предупреждал, да, всегда, что я буду перебивать. <laughs> да. Смотри, как бы, ну, нормальный план. Че ты, ну, то есть. Не, я выбил у производителя этот один процент А, нифига ты. Да, я им позвонил, говорю, слушайте, Ребзя, ну как бы вы у меня не особо растете, вы готовы расти? Они говорят, да, что предлагаешь? Я говорю, дайте мне один процент скидки. А когда прайс. ты им позвонил? Не, не... А? Когда ты им позвонил? Ну, месяц назад Красавчик. я уже работаю с минус 1% процент по прайсу весь сентябрь угу. и как бы но я им официальное письмо написал написала меня попросили там для финансового директора я написал письмо что выделите мне скидку в прайс не в ретро бонус по итогам квартала да а вот каждый раз теперь я получаю на 1 процент со скидкой но я этот процент распределю между продавцами то я есть эта скидка не для меня а для продавцов угу. и они тогда ее с легкостью дали короче ну, я понял вот, ну, круто. Есть, да они бы и но им я также буду это платить по квартально то есть вот три тысячи девять тысяч квартал я возьму и разделю на продавцов ну крутям бы а ретро достанется чистогана мне увеличенный то есть я рассчитываю, вот сейчас у меня ретро получился... Мне нравится, 49. что ты везде, короче, там, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ты в эту... Да, да, но Силу... это вот ты мне еще в прошлый раз как бы научил, что... Я уже узнал. 0,01, да. 0,5%, на 5% да, да, да. цену повысить. Там, И я же почему, когда рентабельность свою считаю, я ее считаю сотыми. Смотри, ну, там, а два. ты же, здесь, мы же с тобой помнишь, тогда считали у тебя же, сколько ты зарабатывал, на, вот именно на этом магазине, если взять? На этом магазине 120. И то есть ты вырос все-таки на 260, да, получается, на 270? Ну, чуть больше, чем в два раза, да. То есть ты плюс 150 прибавил. То есть, вот эта всю хрень, которую мы с тобой еще раз проделываем, она на самом деле не хрень, а ну, как бы такой инструмент для тебя конкретный. Ну да, вот для меня тут, конечно, интересная игра. Типа, э, я понимаю, что это не совсем потолок. Uh -huh. Вот, но мне кажется, что некий потолок, конечно, нависает, потому что, ну, как бы мозг не готов верить в то, что, типа, я сейчас там, вот сколько у меня сейчас, 269 тысяч, да, uh -huh. ну, типа, а такой будет 389, то есть еще на, сколько там, 100, 100, блин, сколько 120. там, 130, 120, и за, 120 и больше. Из-за какой-то такой да? мелкой штуки. Чистоганом, да, при том, что у меня будет больше людей, там прям Они все больше будет. Будут зарабатывать. Да, на автомате работать, и я, короче, ну, типа, меня веселит это все, мне так круто смотреть в это, но мне внутри искренне не верится в это, короче. Ну, ты без допинга там веселишься, я надеюсь, потому что нам еще работать. без допинга, Не, ну, цифры-то радуют, я такой, нифига что, я почти четыре сотни буду чистоганом зарабатывать, у меня будет три продавца, я смогу куда-то поехать там спокойно, да, это что, правда, что ли? Пока мне кажется, что нет. Ну, у тебя тогда тоже, ты мне говорил, то, что я бы тебе не поверил, по-моему, если бы мы там, вообще что начинали, когда у тебя стоп было, да, там 20, у тебя еще минусовой магазин был, 120, ну, из-за второго магазина у меня было минус 40 или минус 60. Так, то есть у тебя поэтому... вообще 80 было, а стало 260, то есть ты вообще в три раза, <как> даже больше, чем в три раза вырос за счет ну, того, да. что это еще тот магазин закрыл. Ну, короче, ты расписал задачи, что надо сделать, чтобы это все суще... ну, существовало? Э, вот задачи я еще не расписал, я распис... вот эту тему расписал всю, потом незавершенки uh -huh. начал писать, что-то их там порядка 30, по-моему, собрал, 33 uh -huh. пока собрал. Вот. И, Ну, задача, да, это вот основное. Буду писать, ну пока в попыхах. Вот сегодня уже просто собеседование проводил первое uh -huh. на продавца, и на эту неделю 4 ну, задачи распиши хоть и карту, ну то есть ты как бы в голове держишь, но ты все равно для себя список напиши, чтобы у тебя был ну понятно, что делать. Что да, да, 100%. Случилось. Ну я, я в голове его накидал примерно. Ну да, а надо, вот надо, да, надо ну, по-любому, потому что голова обманывать постоянно у нас. У меня вопрос был, главный. Давай. Э -э я не знаю вообще, что-то мне кажется, это слишком много для них, то есть для них три группы товаров, э бонусирования ну лишь бы это запутано не было. Может быть я в каком-то, ну один уберу, маленький, может быть в каком-то другом повышу. Aa, я ну, хочу вот смотри, еще... если у смотри, если у тебя программа же показывает эти категории товаров, что-то, ну ты же можешь хоть 10 категорий сделать, например. Ну да, но в момент продажи надо в голове держать эти 10 категорий, понимаешь? Ну и что, экзамены у них принимают какие-нибудь. Ну, окей. А, вопрос. Какие люди следующий. машины там продают, я не знаю. Прикинь, и, сколько в голове держится. Гипотеза сейчас процентов, наверное, на 40, Ну, увеличенная гипотеза, увеличенная прибыль, да? Uh -huh. Процентов на 40 основана на увеличении среднего чека. Uh -huh. Ну, то есть да продавать короче будут то, что а увеличение среднего чека на удоб товаров да? Э, непонятно ну типа не в принципе доп-товары у меня есть <coughs> мы их еще тогда с тобой там сильно я расширял расширял расширял и постоянно теперь тоже расширяю по чуть-чуть по чуть ну как бы вкидываю деньги сильно не инвестирую но потихоньку yeah, но суть в чем суть в том чтобы продавец держал эту тему в голове постоянно что ему что клиенту надо допредложить допредложить ну, ты можешь какие-то стуки предложить клиенту, там, я не знаю, ну, прям напечатать куда-нибудь там, с скреатив что-нибудь. Ну, может, мы с тобой бабки. тогда такую фразу э, про, очень простую придумали, типа, что может что-то еще? Так это я у мамы в магазине работал, у меня же тоже. Да, это... ты, рас... да ты рассказывал. И, и как бы продавец, как попугай, ну, это, эту всю тему говорила. Вот. Потом, конечно, мы выросли, вот, ну что, вот считай, два раза по прибыли, соответственно, и по обороту мы выросли на сколько? тысяч ну, на, на 500, да. Вот. И как бы, ну это в клиентах много, это где-то на 500 клиентов в месяц мы выросли. И потом, как бы, короче, продавец начал зашиваться один в смену, даже когда я там работал. То есть, когда поставки ты не успеваешь продавать. Поэтому я и хочу, чтобы два человека в смену работало, ну, да. чтобы один спокойно занимался общением с поставщиками, с водителями, с грузчиками, занимался приемкой, а второй спокойно в зале работал с клиентами и заебывал вот этим вот что-то еще, а вот, а вот это, а вот это не забыли, а может быть вот это, потому что на самом деле часто мы замечаем, что клиенту предлагаем, он говорит, точно, я же совсем забыл, я же еще хотел там медальон из ягненка. Ну да, типа любому на троих, ну то есть чтобы два смены выходило. Потому да. что один там на какой-нибудь учиться что-нибудь там принимает, забирает. Да, и вопрос. Я хочу поднять средний чек, но я не понимаю, какую для них назначить мотивацию, как ее высчитать, чтобы она действительно была вот, ну, типа стоящий. Я считал следующее. Вот сейчас чек 1034 рубля, да? Угу. Значит, будет он 1150. Угу на сколько там, на 116 рублей больше. А, при нынешней рентабельности, не, не увеличивая даже рентабельность, а, прибыль чистая 45 тысяч, угу. если чек увеличить на 116 рублей. Но это лихо, это как бы, ну это непросто будет сделать. Я, понимаю. я вот не, пони, не понимаю, как для них назначить, чек в принципе скачет тоже сам по себе еще от месяца к месяцу, там как старайся, не старайся. Вот, но тем не менее, его можно да, вырастить. Да, тебе я никак, их... ты не, ну, то есть, не в чеке делать, тебе надо давить, чтобы они до продажи делали, да и все. Если они делают до продажи, у тебя чек автоматом вырастет. Окей, okay. как мне их смотивировать, что мне им сказать? Грубо говоря, вот я им показываю фикс, говорю, вот смотрите, наш чек сегодня 1034 рубля. Если чек будет на 50 рублей больше, грубо говоря, 1000 не, рублей. Нет, до продажи, не, не, а смысл, тебе меньше чеков делают, ну, будут всего один чек пихать, да и все. Только до продажи по любому и все. Ну только до продают. То есть у вот тебя, если они делают до продажи вот этого товара, ну как бы сверхмаржинального, у тебя рентабельность растет и чек растет. и, ну, и ну, как бы, вот. А... Нет, смотри, если я тебя правильно понимаю, ты имеешь в виду до продажи вот этого высокомаржинального да, товара? Да, он у тебя и рентабельность тащит и ну, как бы, чек увеличивает. <coughs> смотри, это практически все корма и лакомство одно. Тут как бы человек может прийти за таким товаром, что ему нафиг не нужны до продажи из вот этой группы. Ну, просто ну, ему можно не надо. Ну, увеличивай группу тогда. Еще одну добавь. Блин. Ну добавь еще одну группу, да и все. Ну с которых они тоже будут зарабатывать. И которая тоже будет сверхмаржинальная. Либо добавь товары из какой-то из этой группы. А так просто нельзя их заставить увеличивать средний чек, да? Ну а средний, ну, как бы средний чек непонятно, допродавать, да ну вот ты смотри, я пришел, я менеджер тебе, ты мне говоришь, увеличивай средний чек, а что мне делать, мне надо допродавать по-любому. Вот. Да. А чтобы я допродавал сверхмаржинальное, да, что-нибудь, ну мне надо, ну ну как бы что-то сверхмаржинальное, чтобы я был заинтересован в этом. То есть, что, не, они, не, что не, они пришли? Подожди, тебе не обязательно сверхмаржинальное, ты просто должен допродавать. Ну да. Но ну, тебе не обязательно знать, что там высокомаржинально или нет. Ты просто должен, там человек купил корм и наполнитель, ты такой, блин, давай ему еще предложу лакомство и расческу. Ну и все, неважно, маржинально, не маржинальный просто увеличивая вот ну, средний чек. Но я понимаю, что они могут начать и в программе выеживаться, там два чека соединять, ну, когда да, клиент да, уйдет да. там, да? Ну да, тебе надо, чтобы они продавали просто более маржинальный товар. Ну, то есть гипотеза какая, она же сработала у тебя в магазине, То, что... Человек пришел за кормом, он ему по-любому купит, за него вообще не мотивируем, просто они на окладе сидят а то, что у тебя сверхмаржинально, они ну, получают за это дополнительный процент Эта гипотеза сработала, в нее и надо долбить по-любому Но смысл тебе платить за то, что они уже идут за этим и так, Ну как бы они и так это купят по-любому то есть, он пришел за кормом, они говорят, ну, купите еще один корм. Они говорят, ну, я же купил корм. Ну, я уже за ним и пришел, как бы. Они говорят, ну, купите тогда вот это, вот это, вот это, то, что у нас сверхмаржинальное. Можно еще расширить ее, например. Там, я не знаю, купите карми, бест или пурино Он говорит, ничего не надо, купите там еще четвертую группу какую-то. Он говорит, о, прикольно, давайте. Неужели еще что-нибудь не можно найти? Или среди вот этих вот же, которые еще продаются, внутри них, например, что-нибудь еще найти? Что надо подумать, да посидеть. Тяжело, слишком широкий ассортимент, слишком может прийти слишком ну моноклиент какой-нибудь, понимаешь? Он пришел за кормом для попугая и ну. Ну да. Ему нечего предложить из высокомаржинального товара. Там и так уже корм высокомаржинальный сам по себе ну, для ты... попугая. Ну подумай, подумай, по сути. Ну, по сути, ну, смотри, ассортимент в твоем случае, получается, сыграл на увеличение количества клиентов, которые к тебе приходят, и на увеличение среднего чека и маржинальности. В том-то и дело, что, блин, пример того магазина был такой, мы когда ассортимент расширили, средний чек уменьшился увеличилось количество клиентов чуть-чуть но средний чек уменьшился Ну а общая прибыль ну вот сейчас же у тебя получается ну насколько там на 500 смотри выросла когда мы расширили ассортимент no. естественно я его расширял всякими аксессуарами они высокомаржинальные no. в итоге что мы получили мы подумали что эта аксессуарка она сейчас будет до продажами так не получилось в итоге количество чеков немного увеличилось средний чек упал рентабельность увеличилась ну а чистая прибыль увеличилась а, чистая прибыль увеличилась ну, так средний средний на это и хай... да и пофиг на него те же самое главное ну, чистая прибыль ну, окей но смотри здесь уже магазин вот этими мелочевками загружен по самое не хочу поэтому скорее свою прибыль вот это в два раза почти выросла ну отчасти это заслуга того что я сильно расширил вот эту мелочевку высокомаржинально она уже до усрачки там в магазине расширена. Как бы, я уже не знаю, что завести. Ну, там что-то я привез еще какую-то одежду там. Но это все равно такие редкие, как бы, продажи эти одежды, и сезонные сейчас. Дожди, пройдут в Сочи и все, никому это не надо там, до декабря максимум. Этот самый. Ну, вот в, в плане того, чтобы расширить ассортимент по высокой марже, я тогда уже себе голову сломал. И здесь, как бы, ну, вот, то есть, я не вижу, куда еще расшириться. Прям... Прям предел. Поэтому я хотел только за счет до продавания. то есть чтобы в чеке было, допустим, не полторы позиции в среднем, mm -hmm. а две. Понял? Ну да. Но слушай, за счет моей. То есть как вот увеличить количество товара в чеке? Вот это сейчас важно. Но и так, чтобы продавцы, конечно, не смахи начали типа. Ну, там клиент вышел, да, они увидели, что он купил пакетик, блин, за 15 рублей. И думают, ну что, нам сейчас средний чек убивать этим клиентам, да? Ну да. они подождут, блин, возьмут и этот его китикет за 15 рублей добавят к следующему клиенту. Ну, тот, которому чек не нужен, он там расплатился, вышел, они это в один чек объединили и как бы вот такая вот история получилась. Может быть, как бы, ну, не без этого, знаешь, везде же есть этот самый, ну, ну, вряд ли. Ну, блин, давай, что, ну, первая гипотеза, нанимаешь менеджера, потому что один там бегает и не успевает допродавать, да, например. Да, да. Вторая гипотеза, по-любому какой-нибудь, может, товар, ну, как бы, ну, просто зачеркани его себе, чтобы подумать, все равно, на ну, над сверхмаржинальным. Ну, и третья, ну, как бы, мотивация, не знаю, за, ну, как бы, выручку в день, например. Ну, что если они больше выручки сделали какой-нибудь. Хотя пик сезонности тоже Хотя например. Да, да, здесь как бы. Я вот смотри, там ну и место такое у меня, и в целом как бы такая история, что у меня конверсия в покупку очень высокая за счет того, что ну не так много людей заходит, а том там э, постоянники и все такое. Угу. За счет этих двух продавцов э, в смену я рассчитываю увеличить. Количество покупок, то есть трафик, ну я не изменю, он не от меня зависит. Ну давай, да, ты, ста я... ну, давай ты станем, что-то ты им получается мотивацию увеличиваешь, если они на какой-то, ну, ну прям выйдут больше, до да, этого товара. И еще менеджера одного добавляешь, давай так тогда тормознем. Ну так на себе куда-нибудь для галочки запишешь, чтобы подумать еще над каким-нибудь маржинальным товаром. Без среднего чека имеешь в виду? Ну да, да, вот пока эти две гипотезы отдолгим, да и все. Две это какие? Ну, чтобы два займем. менеджера смену было и, ну, вот мотивацию им больше сделать с 3% до 5% за высокомаржинальный товар, с 0,5% до 1%. Угу. Ну, то есть, мы уже можем 120 пробить с этой штукой. Что 120? А, а ну, плюс 120 Ты... тысяч рублей, да. <свят> ну, да, вот основное, мне кажется, моя гипотеза, что вот человек... Допустим, конверсия хуже, потому что продавец занят ну, ну вот да. другими делами, там, приемками, текучками. Короче, если клиенту больше уделять внимание, соответственно, и чек поднимется, и конверсия в покупке увеличится. Ну да, давайте встанем, чтобы ну, было две, ну, два этих. Ну, посмотрим, как месяц будет, сейчас как раз октябрь. И вообще посмотреть, что будет. Ну да. Я не надеюсь, честно говоря, на результаты большие, потому. Но я буду сам с ними каждый день, потому что все без опыта, и они будут еще в обучалке все время. И как бы тут я вот, ну, готов даже где-то просесть в продажах, потому что они ну, без опыта. Ну посмотрим по учету, что как у тебя получится. Ну да, да. А учет... Ну либо они будут там заниматься товарами какой-нибудь там приемкой, а я буду с людьми консультациями там заниматься. Ну да. Посмотрим. А в учете что ты все настроил? Вот вот по учету в основном я и хотел созвониться. Ну давай я тогда там нем не настроил, давай я ним. хотел еще раз с тобой пройти по э, давай. Ну, загрузке данных. Давай заходи. Что туда? Ну, здесь все, да? С меня задачи и незавершенки я доделаю. Ну а функ... ну, функционал ты и так передашь, когда менеджеров наймешь. В принципе, у тебя его мало осталось. Да, функционал у меня, меня еще и программа сильно стала выручать с функционалом. Uh -huh. Так. Куда еду? Uh -huh. <кười> <кười> Смотри, я, э, ну снес там. Такие приходы-расходы, которые мы Но. в прошлый раз делали, вот. Единственное, я вот в балансе если зайду, угу. мы вот тут, допустим, типа поставщикам я должен 600 тысяч, да? Но. А куда мы это забивали? Вот если я хочу откорректировать цифру. Ты точно на допинге сидишь заходи в настройки настройки ну да а, аудит счетов да его вот здесь можешь корректировать могу корректировать хотя в принципе по большому счету я на эту цифру могу выйти из другого места если я забью как бы задними числами приемки от поставщиков товаров, за которые я не расплатился, то я и выйду на эту цифру тоже минус 600, правильно? Ну да, но тебе надо сделать перевод на склад. Ну то есть, чтобы у тебя склад сошелся. Либо здесь. Ну у тебя склад сейчас правильно показывает? Ну скорее Ой. всего нет, потому что Ой. ты же не забивал данные. Ну блин, видишь, на моей голове тяжело. это. Вот сейчас вот задом мне склад правильно показывает. Я откуда? Ну, я не... Да, что? То есть это у тебя остатки на конец 20, ну, 27 сентября. Вот, ты можешь посмотреть продажи ну, с 27 по по сути по 30? Могу. Ну, то есть куда деньги поступали от клиентов, допустим, на кассу и на расчетный счет, да? В разрезе что? касс, можешь посмотреть? Что-что? В разрезе касс. Да. В разрезе смен, да, наверное? Так. А что такое смена? Ну, у нас же мы же посменно работаем. То есть Но я мы можем сейчас, сейчас... любую смену и вижу, сколько денег было по безналу, сколько налом от клиентов. А мы можем за период выбрать просто? Да. Мы а, можем выбрать с 27 а, ну как бы с 28-го сначала, ну то есть мы 27-го вечером забили конечные остатки. Вот, и 28. нам надо с 28 по 30 по сегодня. Вот, получается, да, выручка. Вижу. А, у тебя по сменам стоит, да? Ты можешь просто одной строкой? А у меня итог вот внизу, жирным, это итог. А выручка-наличка, да? А, ну вот, смотри, выручка-наличка. Это пришло на кассу, да, получается, тебе? Да, наличка на кассу, безнал ну на банк. Ну все, пиши 92-148. Почему поступила на? Давай, да. я подожди, запишу, я буду, я буду, твоим помощником сегодня. Давай, а, наличка получается на девяносто девятьсот сорок восемь. Не, не поступила. Нет, yes, давай now. писать, сколько поступило. Там, видимо, были возвраты, 60. поэтому такая штука. Девяносто девятьсот А девяносто девять Ага, окей. А, Поступил обезнал, получается, 103, да? 894, да. А, сумма... А, то есть, ну, это потому что скидки у тебя были. Сумма комиссии... М -м -м. А сумма комиссии это эквайринг или что это? Да, да. А, э эквайринг у тебя с расчетного счета, да? Эквайринг. Да. Вайринг. Но это сумма комиссии 100, в программе 100, стоит, 100, она 100. по умолчанию 2%. А по факту банк там чуть другую комиссию снимает, чуть меньше. Но мы потом сверим, если что. Давай, чтобы у нас более-менее сошлось. <связать> <связать> да, там будут небольшие расхождения. Все, заходи в программу в SmallRP. Все, заходи в DDS. Что с тобой? В DDS, говорю, заходи. DDS, что с тобой? <связать> Тебе нельзя много работать. Так, сделай приход от... А, то есть ты подожди, вот это же мы тоже у нас такие. Это я сегодня забил. Сейчас я удалю это тогда. Давай. А, ну давай, да, удаляй. То я до созвона. То есть, смотри, Ступой. ты забил, как бы, ну, на учет три дня не забивал. То есть мы сейчас будем данные за три дня разом забивать. <coughs> Все, приклад. Да, поступление так, от клиента. Поступление... Да, 30-е. Оставим. Число. Пиши 90 восемь. Да. Форма оплаты касы фабрицов. Угу все окей сохранить так безнал ну приход угу. а, тут получается 103 894 запятая 70 что ли ну да давай их тоже чтобы у нас посмотрим как оно было. и на альфа пришло или что ты без копеек хочешь, да, получается пока? Конечно. Ага, сохранить. Вот, давай расходы, там, что-нибудь, комиссию банка найдем какой-нибудь. А, ты статьи еще не менял, да, получается? Вот, услуги банка доп. услуги. Ага, пиши 200, 220 за 530. Угу. Ну, кого учить будешь, лучше с копейками, чтобы забивали. Все, а на альфу, да, пришло? Ну, с альфу ушло. Форма оплаты альфа-банк, да? Ну, эквариум, да, у тебя же с альфа списывают. Все, сохранить. А контрагент? Пустой оставляй. Все, окей, это получается. А у нас а, проданный товар по себестоимости, мы же можем посмотреть? Да. Сколько себестоимость? Сто сорок четыре семьсот восемьдесят восемь. Так, сто сорок четыре семьсот восемьдесят восемь запятая пятьдесят три. Ага, давай. Все, заходи, получается, в сервис. Куда в настройки? Нет, почему в расход? А? Ну, то есть, это себестоимость 100. товара. Сколько? 100? 144, 788, за пятая 53. 144, 788, за пятая 53. Это со склада у тебя ушло. Вот, и статья, ну, там, товары, да, у нас был, по-моему. Да, выплаты поставщикам товары, сырье, материал, ага. Все, сохранить. Вот, давай посмотрим в балансе, какой у тебя остался склад. Миллион пятьсот шестьдесят восемь. А к тебе товар какой-то приходил? Да. Давай посмотрим, на какую сумму по себестоимости. С двадцать восьмого? Да, с двадцать восьмого по тридцатое. 182 970 04. А вот эти 183 это что такое? Оплачено это то, что я уже оплатил по вот а прихода. А откуда ты оплатил? М -м -м -м, так, это все было со счета оплачено. Поставщикам, да? Да. Ну, что-то сегодня оплатил, что-то две недели назад оплатил. А, то есть тут... -то нет, не про они в рассрочку. Нет, я имею в виду то, что вот оплачено у тебя товара, это ты заплатил да. в пери... Вот прям деньги отдал с 28 по 30 это отдал. Да. Ну все, заходи в нашу программу. Нет, подожди, вот одна сумма вот здесь, а. 37,280, я ее заплатил 18 числа. А, подожди, тогда не тогда давай это... А как посмотреть, сколько ты поставщикам денег прям отдал за, за эти дни? Так, давай сначала, короче, заполним сумму, которую ты отгрузил на склад, со склада поставщиков. 182 970. Да, заходи к нам в сервис. ДДС. И тебе нужно сделать перевод. Перевод. Угу. Все, статья, перевод. Пиши сумму 182 970. Uh -huh вот форма оплаты то есть с поставщиков тебе пришло на склад угу. все сохраняй. вот и, ну и давай проверим баланс проверим сколько у тебя сейчас осталось на складе по твоей программе и сколько осталось в балансе сходится или нет но это тяжело коля в это надо вникать а ну да. Ну а что ты хочешь, ну, как бы, чтобы у тебя управленческий учет просто так появился. <coughs> Смотри, на складе по программе у меня сейчас 1744, uh -huh. а по посмол ERP 1751, 60 расходятся uh -huh. а, Так, а мы, может, возврата какие-нибудь не учитываем или учитываем? Или мы их не учитываем здесь? Не, они а, здесь ты, а, ты, а ты можешь я посмотреть могу... сколько склад был на будь здоров. а ты можешь посмотреть сколько склад был на начало 28 числа ну или наконец получается могу а на утро да ты можешь на 900 да посмотри? Да я же все могу мой склад хорошая программа. Здесь, кстати, есть тоже движение денежных средств. Uh -huh. Я проверял. Вот, миллион четыре. Сколько у тебя получилось? Миллион семьсот десять. Ну-ка, зайди в настройки, получается, аудит читов. А, ну вот, давай склад Фабриусу отредактируем на ту сумму, которая там была. Только я не записал, сколько она там была. 1710, десять, шестьсот сорок шесть. Семьсот десять, шестьсот сорок Миллион семьсот десять шестьсот сорок шесть. Сохраняй. А дата аудита какой то поставить? Тоже тоже оставляй. Угу, сохранить. Вот, заходи в баланс. Так, миллион семьсот сорок восемь, да, получается? А фактически. миллион 744 так а, ну и куда могли 4000 деться ну вообще они же не могли исчезнуть не могу понять может мы не сначала месяц собрали например одну а, то есть мы как бы сколько нам пришло на склад мы же правильно сделали да да я поэтому хотел сегодня посчитать потому что завтра 1 октября что с 1 октября уже ну давай перепроверим, сейчас еще руку набьешь, получается. Посмотрим, сколько ты продал с 28-го, да, с 28-го получается с начала дня, по первое, по первое там число. По себестоимости? Да, по себестоимости, конечно. То есть у нас здесь миллион семьсот сорок четыре, а там миллион семьсот сорок, да, получается, меньше на четыре тысячи. Миллион семьсот сорок восемь? больше на четыре тысячи. Да. Больше на у нас больше, чем в моей программе. Uh -huh. Я по себестоимость надо посмотреть, насколько я продал. Конечно. На сто сорок четыре семьсот восемьдесят восемь. Сто сорок четыре семьсот сорок восемь семьсот. Восемьдесят восемь. Сто сорок четыре. Семьсот восемьдесят восемь. Так, ну давай посмотрим, что мы в ДДС забили. Возвратов не было. Угу. Ну давай в ДДС посмотрим, мы эту сумму забили или нет. Да. Окей. И получается, ну нам отгрузили на сто восемьдесят тысячи. Да. Ну вот и да, ее проверим. 182,970. 970. Но ну, ведь ну, как бы, ну, наша логика почему-то не сходится. Может, ну как бы, ты понимаешь, что такого не может быть. Было там, ну, миллион там, сколько мы считали. То есть у нас ушло 144 и пришло 182, а сумма не бьется на 4 косаря. А там ты тоже смотрел на, 20, ну, на 30 тридцатое число тоже 0,0, да, это продажи? Давай в продажах посмотрим, может там, ну вот, себестоимость по проданному товару. Может там у нас какая-то хрень. Не, не понял, что мы сейчас будем смотреть. Ну вот где себестоимость проданного товара. За 30 число? Нет, с 28 восьмого по 30 сорок 144. А, ну, а нельзя посмотреть какой товар, да, мы что продали там? То есть он тут точно сюда, был. а вот он весь, да? да? И в самом низу получается 144, 788. 788. Так, а на подожди, на 28 сколько он был? На 28 число что сколько было? На ну, сколько товара было на складе? А. На 28 сентября. 1710. 1710, 600. 46 46 но ну вот смотри такого же но ну, не может быть вот 1710 646 я вычитаю минус 144 788 и прибавляю миллион и 182 970 получаю миллион 748 222 Ну вот, может ошибся, я там, не знаю, на, лё, ну, на 600 рублей где-нибудь. Ну, короче, цифра похожа. А у тебя получается миллион семьсот сорок четыре. Ну, то есть, 4 косаря куда-то делось. Ну, куда они могли деться? Пиздили. Ну, а как можно спиздить по, ну, с программы? С программы никак. Ну, то есть, значит, программа неверно показывает. Ну, или мы... Тут... Может быть, в момент приемок что-то... Ну-ка, попробуй продажи поставить там, ну, как бы, себестоимость там, где ты себестоимость смотришь, да, в прибыльности. Вот у нас тут время стоит, что получается? А, ну нет, с 0 получается до 23.00, ну, до, до конца дня. А склад mm -hmm. у нас получается на 28. Ну, а давай себестоимость склада посмотрим там тоже на 28. тоже 0.00 там сделаем. Там у нас 9 часов стоит. Ну, 8 утра стоит, а сделаем 0.00 часов. Не 8 утра, а 0 прям. Угу. Нет, 1 миллион 710, 646. Ну, как бы, ну, где еще 4 косаря? Хороший вопрос. Ну да, видишь, они это... Ну, у тебя одно и то же. Угу. А еще как может со склада уходить? Ну как? Да никак, не, не могу, не могу понять. Может быть, пока оставим как-то вот, ну, забьем на сегодняшний день, вот что есть у меня по деньгам на руках, на счетах на склад на сегодняшний день. Ну, как бы как в тот раз, только вот в этот раз сначала. Да нет, а и... смотри, ну а как бы толку ты -то, мы забьем, и ты точно так же сядешь без меня и такой, блин, что делать. Часто хоть запомнил. Ну смотри, у нас склад на 4000 не бьется, давай посмотрим склад на сегодня, допустим. Ну вот на 30 число. Будь здоров. Да, на конец дня получается. Да, сохранить. Ну, то есть, ты, если будешь передавать кому-то, получается, так, миллион семьсот сорок четыре, шестьсот двадцать восемь. Так, заходи к нам в программу. Так, у нас миллион семьсот сорок восемь. Минус миллион семьсот сорок четыре, шестьсот двадцать восемь. Равно. Четыре двести, короче, не хватает. Давай их через ДДС проведем просто. Не, не надо начальными остатками. У тебя, ну, реально недосдача из-за какой-то хрени. Ну, ну, тоже добавь 4200, сделай расход со склада, ну, форма оплаты склад, статья, ну просто товар там набери, что-нибудь такое, ага. вот самое последнее, 4200, форма оплаты склад. Вот, и напиши, ну, ну как бы. Парк, ну, ты в примечании напиши, что Ну, то есть, ну, что-то непонятно, ну как бы. Расхож... Расхождение. Да, расхождение. Ну, как бы уточнить. Ну, можно написать, уточнить там в, в моем складе. Может, они тебе там же есть поддержка? Я пишу, решили забить хрен. Не, ну подожди, ну, нужно все равно выяснить Прикинь, ты будешь же это передавать кому-то И что, она у тебя, ну там, помощница <coughs> Не хватает на складе 4 косаря И забила хрень В месяц это 120, за которые мы бьемся а, ну, а ты на них забил ну, спрайс... да Я думаю, что просто куда-то не туда Может быть я в программе смотрю Или как он считает, я не понимаю Ну так надо разобраться, мы же в цифрах Мы же решили с цифрами подружиться Я же твой проводник в области финансов Но делай сохранить Потом посмотрим, если будет расхождение, но надо будет уточнять все равно, что то за хрень. Возможно, ты какой-то... Брак... это расхождение будет нарастать, то, конечно, надо вникать глубоко. Ну да, прикинь, ты не, ну, вообще не, не осознаешь, что это такая хрень, а у тебя может из расхождения что-то такое. Так, и что, ты куда-то тратил деньги еще помимо этого? А, ты имеешь в виду, что где-то программа некорректно считает и вообще все по-другому, и прибыль, и оборот? И рентабельность другая может у тебя вообще быть. Может, ты в облаках там летаешь, а мы тебе сейчас это... То есть фак, ну, финансовый учет, он точно тебе говорит, сколько у тебя, где хочешь, чтобы я уснул сегодня после этих слов? А, ну, как бы, моя основная задача, чтобы ты посмотрел правде в глаза, Александр. Ну, а как я смогу и, и не выспавшийся посмотреть? Это будет просто паника и бег. Ну, ты там от моря недалеко живешь, пойдешь, воздухом морским подышишь, и все нормально будет. Ладно, давай, лирика, короче, ну, уточним, мы с тобой же долго еще будем все эти штуки забивать. Ты куда-то деньги, вот открой баланс, получается. То есть, ты посмотрел, то есть, ты там отдал деньги поставщику, а, поставщику ты же еще деньги отдал. Да, где можно посмотреть, что ты деньги поставщику отдал? То есть, из какого кошелька ты ему отдаешь? Ну, как, как ты фиксируешь вообще? Ты отдал, допустим, поставщику сколько ты денег? Где ты это фиксируешь? На работе в тетради и на банковском счету вижу расходы. Наличку в тетради указываю. А, эта наличка есть у тебя? Ну, что, ты, типа, отдал поставщику? Да. Ну, ты сейчас можем ее ну, найти? Сколько ты ну, с 28 по 30 отдал поставщику? 28 этаж суббота? Да только сегодня отдавал наличку сколько 23 662 вот забей 23 662 в эту ну перевод с поставщик ой перевод с расчетного ой с кассы фабрициуса да получается на ну насчет поставщика я сейчас приду через минуту Давай. Мария, ты что-нибудь еще тратил с расчетного счета там, 28, 29, 30 числа? А, 30, 30, 30. Да, да, да, сейчас объем все. Сегодня давай. Ну да прикинь, ты ни разу этим не занимался, конечно, у тебя так сейчас... <глёх> Блин, что вообще затворится? А потом спокойно передавать будешь, ну то есть моего склада берем там, забиваем здесь, там проверяем. Просто тон. вообще, вообще... У меня были подозрения, что что-то идет не совсем так. Да у тебя всегда так подозрения, даже когда все нормально. Потому что иногда, но опять же, да, это вот из-за того, что видимо не считаешь деньги, иногда нависает или маленький кассовый разрыв, или вот прям по краю проходишь. Ну да, да. Прохожу. Вот, например, сейчас такая ситуация. Мы с этими боремся, потому что, ну вот мы забили сколько раз, два, три, четыре, пять, 66 мы забили строчек по сути ну как бы у нас это ну если в обычной жизни да ну, там да, из-за чего такое бывает порой вот когда в отсрочку работаешь как бы ну пол мульта для отсрочки ну нормальная такая сумма и допустим прошлая неделя была там бомбические были продажи вернее две недели назад были бомбические продажи там много товара продал соответственно надо было много купить да я много товара купил, mm -hmm. поставил его на полке, потому что его весь продал. А эта неделя, вот прошлая, она была, допустим, там почти на 90 тысяч продаж меньше. А время-то расплачиваться пришлось. То есть, грубо говоря, я товара взял на 400, взял строчку на 2 недели, а продал товара на 310, а отдавать-то нужно на 400. Ну, товар как бы на полке стоит, короче. И вот такие моменты очко опять начинает сжиматься. Ты давай, короче, сейчас мы посчитаем все это. Забивай, давай расходы по этому, по Какие дела, расходы? Так, так, расход. <coughs> Значит, э, статья кто? Поставщики, да? Выплаты поставщикам, сумма. Подожди, а какой ты расход делал? Если ты ну, поставщиков же мы по другой технологии выбрали, мы же через перевод это делаем. Ну, чтобы у тебя поставщики у, ну, как бы уменьшились, ну, делай перевод с расчетного счета на поставщиков. То есть это всего лишь перевод. То есть ты, ну, как бы с расчетного счета даже получается, ну, поставщикам отдаешь деньги, то есть с одного кармана в другой перекидываешь. То есть я с Альфой перечислил на поставщиков. Кстати, вот если потом возвращаться, допустим, к разбирательствам, к этим суммам, вот здесь же не помечено, но в примечании, какому поставщику я оплатил. Примечание пиши, да и все. А можно этих поставщиков все создать вот в счете для внутреннего перевода? Я бы там выбирал, допустим, это этому поставщику. А, оно одной статьей указывается, да? Не, ну ты бы там замучился, ты бы сделал 200 себе поставщиков, ты же их видишь все равно в этом в своей программе должен. Тут нам главное собрать цифры, чтобы ты видел баланс и прибыль. И там на какие расходы у тебя там больше меньше расходятся. А потом, если в товаре поковыряться или по дебиторке, ну, у тебя отлично с этим мой склад справляется. Все, что-нибудь еще тратил с расчетного счета? Да, да, я заполняю. Видишь, с расчетного про... счета тебе проще, мы самую, видимо, греху прошли. А, ну, ты рассказывай, что ты делаешь, потому что кто-то смотрит, им же неинтересно, например, я сейчас. И, я сейчас вбиваю суммы, которые я оплатил сегодня поставщикам за товар, который получил на прошлой неделе. Ты разным поставщикам просто пишешь, Да. Да чтобы их потом можно было отдельно отследить. Да. да. Единственное, знаешь, что у меня здесь есть, например... А, мы с 28 числа все вбиваем, да? У меня там с 27 было, что я себе деньги переводил, но это было 27. -го. Так, а вот у меня банк комиссию списывает, указывает... комиссия, это? конечно. А куда это? Перевод, между это расход. почему это расход? А, это расход. Ну да. Никуда они просто ушли от тебе и все. А, просто потратил. Конечно. Драген не выбирает, да, да? Комиссия. Может, да, может ничего нет, ну как бы комиссия, комиссия. То есть, если что потом, но ну, комиссии шлиф, ну, ну фильтра не и все. Все заполнил. Все по расчетному счету, если ты все нормально заполнил, заходи в баланс, он у тебя должен сойтись То есть у нас получается сейчас сходится склад, а, сходится расчетный счет, если ты все четко сделал. У тебя на Альфе сейчас лежит 13 791. нет ёпт а сколько 27 644 а, ну мы оплата правильно ну внесли да но подожди вот э, вот мы на, на альфа сумму вносили которая была на какое число я поэтому говорю, что лучше сначала сегодня было начать так а сколько у тебя осталось на альфе сейчас 27 644 подожди, 27 Семьсот сорок четыре, да? 644 сорок четыре. Подожди, двадцать минус тринадцать так тринадцать семьсот девяносто один Заходи в настройки, в аудит счетов. Uh -huh. Так, Альфа Банк 476 рублей, так плюс Четыреста семьдесят шесть. Делай редактировать Альфа-банк угу. и забивай сюда сумму четырнадцать тысяч триста двадцать восемь рублей. Только давай с копейками четырнадцать тысяч триста двадцать восемь рублей, шестьдесят девять копеек, триста двадцать восемь. Ну тогда у меня и здесь двадцать семь шестьсот сорок четыре, двенадца копеек. Нет, сделать 328. А, плюс 12 копеек, да, плюс 0,12. А, 328 пиши. Запятая 81. Все, сохрани. Если мы угадали с этой цифрой, то в балансе у нас должна быть верная сумма. Ну, 3 копейки почему-то расхождение. Сука. Отнять надо 3 копейки, да? Ну да. Ну, сделать получается 78 копеек. Вот, по копейкам можно следить, то, что ну типа ты правильно забиваешь или нет, потому что туда-сюда... Ну, да, работать. в принципе, копейки они вообще идеальный баланс создают. Да, да, то, что ты понимаешь все четко. Все, смотри, у нас получается касса фабрициуса. У тебя тоже нормально, что 96 кусков. Единственное, знаешь, что получается? Вот mm. смотри, в чем может быть расхождение. Вот э, мы же забили, сколько сегодня э, сколько сегодня поступило денег от клиентов. Мы забивали это? Да. А куда мы это забивали? Ну, в доход на расчетный счет альфа. А ну вот завтра они... туда прилетит сумма денег. А, только завтра да прилетит? Вот цель, сегодня здесь двадцать семь, шестьсот сорок Но-но. А завтра туда прилетит. 21 пять, шестьдесят четыре. Понимаешь? Ну-ка, зайди еще раз на DDS. И опять же. А... Не, давай подожди, одну разберемся. Ну, заходи в ДДС. Я просто делал выводы, что для меня лучше всего заполнять Small по утрам, когда вот и деньги вчерашний безнал пришел на счет. Я его вижу, понимаешь. Ну, окей, завтра тогда еще раз забьешь, да и все. Я а -а -а. могу взять вечернюю кассу, да. А, то есть они завтра у что завтра они придут по-любому да угу. ну окей завтра тогда их забьешь еще раз во первых они уже придут чистыми за минусом процента этого э, сбербанка который понимаешь его рассчитать невозможно потому что сбербанк с меня берет если Но я, понял, понял. Саш, Саш, я сбер... понял я понял я знаю что такое эквайринг. Но завтра забьешь сумму а то еще раз тогда Дату уже начис... чистую, которая на счет пришла да, дату начисления сделаешь сентябрьскую ну потому что это деньги с сентября получается и все, и да. тогда у нас все сойдется нормально но смотри, но у меня с программой будет расхождение ну будешь тогда деньги, которые пришли тебе на расчетный счет брать с расчетного счета прям ну у тебя расхождение будет ну один день там, ну утр утренний например. а ты, ты понял из-за чего расхождение да, будет? да, потому что не сразу приходит и эквариант не сразу тот Настоящий. Да, потому что в программе, вот в этой, в моей, в мой склад, он не умеет правильно считать процент кваринга. Да, я понял, понял. Все, будешь тогда выручку просто грузить и все, сразу, все, без эквайринга. Не понял. Но завтра к тебе придут деньги, получается. Они придут а -а -а. тебе завтра, ну 1 числа, а ты дату начисления да. поставишь 30.09. И все, и без эквайринга просто поставишь ее и все. То есть я в приход э -э от клиентов на расчетный счет альфа, добавлю сумму, которая да, с утра да, прилетит. Да. А по наличке все как бы у нас уже ну, да, сегодня наличку нормально. Да, да. То есть у тебя правило будет с расчетного счета только брать оплату от клиентов. И с утра забивать ее как дата сегодня, а начисление прошлый день. Понял, да? да? Завтра я вчерашним днем, сегодняшним, да. начислю на счет на альфу. Да, все верно. Так, так, и все, у тебя сейчас все сходится. Расчетный счет сходится, склад сходится. Нам надо проверить. Получается, кассу и твой кошелек. Кассу у тебя 96 148. Сейчас подожди. Я проверю еще раз ебаный склад. 1744 628. Какой склад? Да. Александр, я не, не расслышал. Склад, в смысле мой склад, остатки. Ты сказал, я проверю склад какой-то, я не расслышал. Фабрициуса или какой-то. А, да, склад Фабрициуса. Так, есть. Теперь мне надо посчитать наличку, правильно? Ну да, наличку свою и кассу Фабрициуса. А, там денег нет, есть только у меня деньги. А, в кассе фабрицу со 0 да, получается? Да, я там сегодня все проинкассировал. А они получаются не ну, а инкассацию ты записал, сколько ты у них проинкассировал? Да. За три дня. Нет, за три нет. Вот мы сейчас еще раз с корректировкой внесем это. Как сейчас вот по банку сделали. Молоды. Ты понял, что это если забьешь на учет там, то он у тебя будет вообще корявый и ненужный. Да. Ты что, от меня прячешь деньги, что ты их считаешь? Нет, ну просто я стараюсь. Я <с же далеко. 68, 68500. 68, то есть, а ты просто на себя тратил же эти деньги, да, получается? Какие? Ну вот, которые ты забираешь с кассы, ты больше же никуда их не тратил, ни зарплату не выдавал, ничего не делал. А, я выдавал зарплату. Сколько? Видишь, я, блядь, я забыл, блядь, Да это, блядь, все это вносить, Коля, это какая-то утопия, блядь. Ну, ну, как бы, ну, а что ты, а как ты увидишь, уж сколько ты зарабатываешь, бабок? 25,750 я выдал. 25,750. Расход? Да, расход, заработная плата. Сдельная, угу. повременная. Повременная, ну, типа, оклад. Да, так, я ее, вот дата платежа, она была... Да какого? пофиг, делает, ну, как бы сентябрьская уже, неважно. 29-го ну, начисления было. ну пофиг от платежа. форма оплаты а, касса фабрицу фабрициуса, фабрициуса, фабрициуса угу. это было денег 25 750. Ну, да, надо эту привычку просто развивать но тебе все. не только привычку тебе через себя пропустить чтобы ты потом мог проверить человека который вбивает за тебя до да. какие деньги ты еще какие не тратил ну, какие-то тратил, Коль, но я сейчас их ни хрена не посчитаю. Ну, окей, давай, заходи в баланс и тебе научу к одной штуки. Так, у тебя на кассе Фабрициуса 70-398. Заходи в ДДС. Но мы сейчас их тебе переведем. Да, ДДС зашел. А, делай перевод. Так, с кассы Фабрицуса на твою кассу. 700, ой, 70 тысяч 398 рублей. ты мне сейчас покажешь, сколько я потратил, да, Да, ты сейчас дивиденды увидишь свои, конечно. Ты увидишь, сколько ты, блядь, спиздил, ну, то есть, вот сколько себе на дивиденды взял. Да, так, да. Заходи а сейчас, это... получается, на баланс. Так, сколько? Касса Александрс. 100, 398, минус 68, 500. Все, заходи в ДДС, выбирай дивиденды. Ну, расход. Расход, расход, расход. Никакой недоходности. Нет, ты сейчас хочешь сказать, что я за выходные взял 40 тысяч? Нет, 31,898 рублей. Я не брал 31 000. Ну, куда ты еще тратил? А, ну, ну да. ну да, тратил, да? Да, я вспоминаю, что сука клиенты, я понял, для... опять же, я уже готовился к этому учету сумасшедшему. Я курьеру сделал ебаный эквайринг выездной. Что такое? Люди взяли, а? Что такое? Ну, этот, чтобы курьеру люди могли оплачивать по карте. Mm -hmm. Понял, ну, дистанционный кварин, да. Ладно. Чтобы деньги не мне на карту прилетали, которые я тут же пошел и пиво купил, понимаешь? Не, подожди, на 31 898 все-таки пиво купил. Не, я не пиво не купил столько денег. Ну я ушел. Сейчас... Подожди. Я вот, видишь, я на эти деньги, оказывается, 28 числа, я, блядь, кредит 7 тысяч заплатил. Вот угу. я захожу в свою карту. Ну. 5 тысяч я точно перевел себе на карту Тиньков. окей. 7 тысяч я кредит заплатил. Угу. Но. Но кредит же твой личный получается. Это личный мой? Но это на бизнес кредит был. Ну ладно. Будет Расход я пишу, Да. Ну пиши, да. Расход, дивиденды, давай тебе выведем от этой всей хрени. Ну то, что ты дивиденды себе забрал. Выплаты дивидендов. Так, касса Фабрициуса или касса Александра? Александр, То есть Фабрициуса уже забрался деньги. А и пиши тридцать одна Сохранить. А, то есть я тут еще и автоматически увижу личные финансы, да, по ну, сути? сколько ты дивидендов забираешь, конечно. Может, ты думаешь, блядь, все плохо, все вообще там, а сам, бля, дивидендов там нахерачил больше, чем можно вообще было представить себе. Вот заходи в баланс, у тебя сейчас получается все кассы и кошельки нормальные. Начну искать дома эти бабки, да? Ну, вообще будешь посерьезнее к этому относиться. Ты что думаешь, а, что этот, блин, плохо забивать там, типа, это все мутатень? Потому что у тебя мозг не хочет контроля над бабками. Потому что он хочет тратить на всякую хрень просто ее и все. Смотри, единственный кошелек, который мы поставщики... Ну, надо проверить, сколько ты действительно поставщикам должен. Хочешь прямо сейчас это проверить? Не, ну можешь прямо сейчас, можешь завтра. Это, это кропотливая работа. Ну, смотри, сделай, потому что этот, этого куска пазла не хватает. Да, я понимаю. Я завтра просто буду им еще платить. Ну, ты будешь платить, ты будешь с расчетного счета переводить деньги на поставщиков. Да. Но нам точную сумму все равно надо в каком-то моменте вывести, и мы, чтобы ее также через аудит счетов могли ну, да, актуально, ну, конечно. Да. Вот. И у тебя ну, сейчас, если поставщиков подправить, у тебя актуальные цифры. И зайди вот сейчас в прибыль. Отчет прибыль там под балансом, да. То есть, если ты вот так вот все в месяц ведешь, то у тебя, по сути, актуальный вот такой, ну, отчет. То есть, заработ, ну, выручка у тебя на 194, себестоимость на 148, валовая на 45. 27 на общие расходы, там, зарплата еще какая-то, ну, видимо, только зарплата и еще там эквариум попал. Вот, заработал 17 тысяч, и из них потратил там 31 тысячу на дивиденды. Но тут месяц, видишь, не полный, Но он такой демо-версия, как бы, чтобы понять тебе, что откуда берется. Чтобы мы октябрь могли полностью провести. Угу. И тогда ты увидишь, сколько ты дивидендов... Ну, я достигал... поэтому к тебе и обратился 30 числа, чтобы мы в октябре уже... ну. ну вот мы смотри... хорошо, что сегодня подчистили все это говнецо. Ну да, но ты видел, как сопротивлялся? Ты видел, можешь пересмотреть, как ты сопротивляешься этому. Но я думаю, другие участники, которые тоже там подзабивают на него... Не забивают, а подзабивают. У них такая же штука, что, что, знаешь, ломка, как бы, мост сопротивляется жестко. Да, сука, поэтому в бизнесе и далеко идут системные люди, понимаешь? Ну, конечно, я, ну вот я смотрю на цифры, я понимаю, кто ты такой. Понимаешь, что ты финмодель запланировал, а может ты там херню запланировал, а в отчете прибыли она вообще никак не, ну, у тебя не сканает. То, что ты, ну, в прибыли вообще, ну, вообще у тебя по-другому получится. Я тебе скажу, Саш, ну, слушай, ты какую-то херню там запланировал. Давай-ка это пореальнее ее сделаем, потому что у тебя на самом деле вообще другие цифры. Или наоборот, у тебя там прибыли до хрена, а ты думаешь, что ты там куда-то тратишь ее больше. Понял, да, в чем суть? И вот в этом кайф, если там месяц, два, три провести, то ты ее ну, больше не сможешь ее не вести, потому что это твои вторые глаза бизнеса. Понять, что эти 4000 напрягают, куда нибудь Ну, скорее всего, это просто недочет какой-то вот такой же, как я сейчас вспомнил, что я... Нет, вот а как-то... Мы, мы в программе берем, мы смотрим отгрузку товара. То есть, ну, на чем еще? Ну, задай вопрос прям системный. Потому что если ты задашь, то мы, по сути, все алгоритмы сможем, э, ну, как бы учесть. То есть мы можем сделать из этого инструкцию, видеоинструкцию, что откуда брать, как заносить, как, что куда там вносить. Допустим, что банк мы вносим с утра такой-то даты, там, это, там, тогда-то, склад смотрим здесь. И у нас будет, ну, как бы четкая, ну, четкая структура. День, два, три, неделю, то, то есть ты как бы будешь... Ну, вот зайди в ДДС, вот ты мучился сегодня, прям вообще говоришь, это все мутатень. Посчитай количество строк. 10. Тебе не смешно самому, как твой мозг ломался вот 10 строчкам? Нет, мне не смешно. Я не люблю такие вещи. Но 10 строк ты забил а, за 3 дня. Ну, то есть мы обобщенные данные брали. Ты за 3 дня забил учет. Не, ну, по сути, да, если прийти к той гипотезе, которую я начертил, три продавца я буду заниматься другими делами, конечно, я готов этим заниматься, но, блядь, когда я приехал, встал, сука, в 6.30, блядь, сейчас мы с тобой трендим э, работаем полдесятого, и как бы Ну я вот сижу в это а не, отговори, а теперь, ну, не Смотри, а если кому-нибудь передать эту там за 10-12 тысяч, например? И у тебя каждый месяц будет ответственный человек, который каждый день тебе будет забивать эту всю хрень и скриншоты тебе спрашивают, будет, Александр, а вы деньги там инкассировали, у вас такая-то сумма осталась. Ты говоришь, нет, я потратил 30 тысяч на дивиденды. А Она говорит, окей, у вас остаток такой-то. Да нет, я думаю, эту историю и правильный будет вести самому все-таки. Нет, я тебе могу сказать, ну, как профессор и финансового да. учета, тебя хватит максимум на два месяца. Но эм, самый рекордсмен у меня был суперсистемный чувак, он на два месяца хватило. Я тебе могу сказать, ты не системный чувак, тебе не хватит на два месяца, максимум на, на полторы недели. Слушай, во-первых, я оплатил э, курс с тобой на три месяца. Я программы оплатил на три, а ты там обещал, что полгода доступ, бля, а Я так воспользоваться этим по полной программе. Не, ну ты обывал, а Александр, что ты берешь билет на трамвай и не едешь. <laughs> ну как бы то же самое может произойти. смотря ну, куда едет трамвай. Но лучше передать. Лучше передать другому, что вот эту вот штуку ты через себя пропустишь и будешь знать, что, откуда данные берутся, и можешь проверить этого человека. Тогда это четвертый сотрудник, он же управляющий, и он же вот этим всем... Но смотри 10 строчек, это, ну я не знаю, 20 там, ну полчаса в день, например, чтобы со всеми разборками, ну час. Его можно на аутсорсе удаленно вести, и чтобы ему данные в чат отправляли просто и все. И он сам заходил на мой склад, брал оттуда все. Плюс выписку банка ты ему откроешь без права подписи. Ну то есть это, этой штуки ну я этой штуке уже внедрял штук 200, это называется управленческая политика, как это все будет забиваться. Самое главное, чтобы ты, не ты это забивал и чтобы ответственный был один. А проверять же надо все равно. Но день, но день ты его проверишь, два дня, завтра забухаешь на неделю, через неделю зайдешь и через неделю также проверишь. Вот как мы три дня сделали, ты только неделю отфильтруешь и посмотришь, что она там забивает. А может, за ну, месяц, месяц проверить. Цифры не сходится, а то косяк, да? Ну да, ты говоришь, вот смотри, я за месяц сделал вот это, что за хрень почему-то так, ну, ну, с чего ради ты, ну, вот так сделал, а не по-другому. И все, то есть она по алгоритму уже будет забивать, ты будешь, алгоритм нарушен, здесь вот не то-то забила. Но сначала ты раз в день ее будешь проверять, потом раз в три дня, потом раз в неделю, потом на раз в две недели придешь, потом на раз в месяц, чтобы прибыль тебе было интересно посмотреть. Но она тебе будет скидывать баланс, а баланс это то, что у тебя все кассы сходятся, склад сходится, поставщики сходятся и расчетный счет сходится. То есть у нее это будет прям в чипировано в нее, что так нужно делать. Но мы с тобой это будем сейчас через тебя пропускать по-любому. Чтобы ты прям разбирался, чтобы ты был такой финансовый чувак. Ну, прям ты говорил, а что тут, а что тут, а что тут, блин. Видишь, ты в финмодели как рыба в воде уже плаваешь. Сейчас надо, чтобы ты здесь тоже точно так же был. Ну да, с финмоделью уже гораздо проще. Ну да, помнишь, когда было у нас еще проще финмодель было, и ты думаешь, а что ты делаешь, Николай? Yeah. И тут тоже, yeah. на самом деле, мы забили 10 строчек, и все. Финмодель было, короче, самое страшное, что вообще могло быть в моей жизни связанное с бизнесом. Ну, да, да, я Потому что когда ты мне расчертил финмодель, я увидел реально, что тот магазин работает в минус в нихеровой. И, короче, то есть у меня какая ситуация была? У меня магазин зарабатывал где-то 120. Ну да, да. Тот магазин работал минус 60. А я, а я на семью по-прежнему брал из бизнеса пример, ну, я считал в принципе тоже в районе 100-120, то есть я по сути 120 зарабатывал, 120 забирал, и а тот магазин работал минус минус 60, то есть весь бизнес оба магазина каждый месяц херачили минус 60 тысяч. Ну то есть это корабль, который медленно протекал, получается. Но ну, он тонул, блин, протекал. Так, ну вот. давай подытожим, короче, я видос тормозну Короче, учет, вот, по, ну смотри, 100% людей, которые у нас в группе, вот, ну как бы борются с этой хренью ну, То есть, а, там вот такую штуку делают Кто-то с финмоделью еще не разобрался, для него тоже финмодель Но, как бы, ты видишь преимущество вот, вот такого видения, что за тебя кто-то будет вести, но ты через себя пропустишь эту штуку да я понимаю все, да, Коль. Я, я вижу плюсы этого. Да, ну, да. Видео это. по-любому пересмотри, как ты сопротивлялся этой штуке, что ты ли это был. А ты мне куда его скинешь? А я его сейчас сохраню, и оно будет в чате в общем доступно. Я напишу Александр ведение учета и разбор финмодели. Все, Конечно. я тогда торможу. Видос. Угу. Все, всем пока. <пых> До новых встреч.